Трехкомнатная квартира площадью 89 квадратных метров расположена в Ижевске. Рыночная стоимость – 4,5 миллиона рублей. Стоимость покупки – 3 миллиона 200 тысяч рублей. Дисконт – 30%. Ваша экономия – 1 миллион 300 тысяч рублей. Крупногабаритная квартира в хорошем районе, высокая ликвидность. Второй сегодняшний объект – однокомнатная квартира площадью 35 квадратных метров, город Волгоград. Рыночная цена 2 миллиона 100 тысяч рублей. Цена покупки 1 миллион 100 тысяч рублей. Ваш дисконт 45%. Экономия 1 миллион рублей. Хороший вариант для личного использования и перепродажи. Наш третий лот ⁇ двухкомнатная квартира с общей площадью 83 квадратных метра. Город Приморска-Ахтарск. Рыночная стоимость объекта 3 миллиона 400 тысяч рублей. Стоимость покупки 1 миллион 900 тысяч рублей. Общий дисконт 45%. Чистая экономия 1 миллион 500 тысяч рублей. Подробнее об объекте спрашивайте в комментариях под видео. Объект под номером 4. Двухкомнатная квартира 42 квадратных метра расположена в Краснодаре. Рыночная цена 2 миллиона 600 тысяч рублей. Ваша стоимость покупки 1 миллион 900 тысяч рублей. Ваш дисконт 30%. Итоговая экономия 700 тысяч рублей. И замыкает наш топ однокомнатная квартира 33 квадратных метра город Дубна. Рыночная цена 3 миллиона рублей. Цена покупки 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дисконт 30%. Экономия 900 тысяч рублей. Отличный бюджетный вариант для небольшой семьи. Хороший дисконт и отсутствие проблем при поиске клиента при перепродаже. Заинтересовал один или несколько объектов? Переходите по ссылке в описании к видео, мы подробно расскажем об условиях приобретения. Друзья, если у вас есть вопросы о покупке имущества на торгах или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео, мы с удовольствием вам поможем.